Привет, ребята! А моему каналу уже год! И именно поэтому сегодня самая популярная рубрика на моем канале. А именно разоблачение. А разоблачаем мы канал Слава Гайд И мы узнаем, наплевать ему на подписчиков или нет. Ну, погнали! Ну начинаем мы с самого нового, под названием «Я пришла к другу». И погнали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Слава Гай. Я уже, Никиты, правда, я удалил то видео, как, как я шел. Чисто случайно. Сразу видно то, что очень плохо снято. Камера очень плохая. Еще плюс плохой звук. И это плюс в то, что ему наплевать. А мы переходим к другому видео. Я летсплей буду снимать. И, кстати, это видео он украл у меня. Так что не будем обсуждать. Ну, а следующее видео у нас такое. И давайте уже его смотреть. Третья серия. Вот этот вот так. Вот так. Ну, да. Сейчас. То же самое. Плохая съемка. Нифига не видно. Звук плохой. Самое главное, какой смысл все это было снимать... Ну и мне кажется, это балл в копилку, что ему наплевать на подписчиков. Ну что ж, и давайте переходить к следующему видеоролику. Но это меня не удивило. Ну а следующее видео названо в честь автора канала. Ну что ж, смотрим. Убежал. Ладно, я пойду. Ну а здесь вновь плохая съемка, но звук уже получше. И что ж, ему не хватает креативности, и камеру держать нужно по-другому. И здесь я понял, что ему пофигу просто наплевать на своих подписчиков. Пофигу, что снимать, и пофигу, что будут смотреть его подписчики. Самое главное просто снять, и пофигу то, что там будет дальше. Но итог у вас сейчас на экранах. Ну а всем покидос, это был новый видос. И всем пока!